Один-один. Вы слушаете независимое радио. Радио независимость. Мы выходим в Ютубе. Это радио выходит из Калужской области и вы можете здесь послушать всего новости Калужской области. Вот ее. Это радио на Ютубе веду я. Это жест развития радио. Мне именно интересно, чтобы у нас в русской области было свое независимое радио, ну и народное радио, не просто какие-то бюрократы, вот из это, ну какие-то друзья начальника, которые там где-то на ХТРК называют себя радиостанции, на самом деле они, ну, к народу не имеют отношения. Вот, а я вот как бы сам живу в Калужской области, и вот у меня настоящая радионезависимость. Ну вот, мы говорим всю правду, не смотрим там, великий начальник или он, может, он мафиози, и все его боятся, вот, мы никакого внимания не обращаем. Вот, и, ну вот, я вот энтузиаст развития радио в России, вообще во всем мире, я вот, Писал на Википедии страницу, как-то меня заинтересовало, а радиостанции в Латинской Америке, вот там индейцы, ну над ними тоже их все обижают, все издеваются, ну их обманывают, потому что они плохо образованы и их земли, где они жили, их, ну деды, прадеды, их вот это, испанские вот эти бизнесмены захватывают их земли, а их обманывают, говорят там... Ну, там вы не заполнили какую-то справку, поэтому, ну, вот эта земля, где вы жили, больше вам не принадлежит, там, извините. Вот, как бы вот это народный, ну, и индейцы тоже, и Организация Объединенных Наций выделила деньги, чтобы у индейцев было своей радиостанции, чтобы они защищали свои права. Вот, ну, такой концепт у меня, как бы, ну, права человека одновременно но ну, главный концепт я выхожу в прямом эфире на ютюбе но только немного у меня подвисает компьютер, наверное, слабый интернет вроде пока работает хорошо в калужской области но это тоже новости калужской области то есть сейчас вообще ничего не знаешь вот интернет пока работает youtube работает вот. я, ну, я смотрю всех иностранных агентов на Ютьюбе, кстати. Ну, я не, Я все-таки как вот недавно закон приняли. Все, кто находится под влиянием каким-то, они тоже являются иностранными агентами, но я не, не нахожусь под влиянием иностранных агентов. Вот. Но сейчас, может, Рождество я немножко нахожусь под влиянием вина, возможно, ну вот, не под влиянием. Когда никто не знает, да, может, вот как в фантастических фильмах. Вот, и, ну, сейчас во, во многих этих фильмах ну, вот, недавно я смотрел это наследие Борна или Эволюция Борна в русском переводе. То есть там там какой-то гипноз, или вот это какой-то ну, изменяет хромосомы и как-то управляют людьми. Ну, пока, я надеюсь, что пока еще мы не являемся вот этими зомби и какими-то, вот, и пока что мы не находимся ни под чьим влиянием, вот, и у нас независимое радио. Но я думаю, еще у радио, у моего радио на YouTube еще третий есть концепт, это, наверное, борьба с наркоманией, потому что, ну, все наркоманы обычно знают, что слово независимость имеется в виду... Но они именно это имеют в виду вот это, независимость от наркотиков. Ну, еще вот это алкоголики имеют в виду независимость от, от алкоголизма. Вот, ну, я сам, я не алкоголик, я немножко пью вина. Но, ну, вообще, наверное, вот так. Кто, ну, кто принимает алкогольные напитки, они должны быть аккуратны. Ну, потому что, ну, если вы станете алкоголиком, то потом, чтобы вам бросить, вам придется вообще полностью отказаться. Ну, как я вот, ну, я читал вот истории, ну, смотрел фильмы про алкоголиков. Они, если, если бросают, то они полностью бросают, им вообще нельзя пить. Вот, и они не пьют ни вино, ни квас. Ну, на квас, я не знаю, может, еще пьют. Вот, поэтому... Ну, тут, наверное, просто нельзя много пить, наверное. Если, ну, если у вас позволяет здоровье, можно пить понемножку. Но если почувствовали, что у вас зависимость, надо, наверное, бросить ну, неделю на две и, ну, и посмотреть, ну, ну, чтобы не превратиться в алкаша, в общем. То есть это, наверное, тоже важный на... третий концепт моей радионезависимости. Это чтобы среди народов не было наркомании, вот. Ну и также, ну вот эти достижения медицины, я не знаю, я, я не медик, ну не ученый. Вот, ну в Америке они говорят, что мы вот, как бы, ну, можем какие-то слабые наркотики использовать как лекарство. То есть, ну это я не понимаю в этом. Ну, я не знаю, может когда-то до нас это дойдет. То есть, ну, если медики вам прописывают какие-то легкие наркотики, ну, или психолог вам посоветует, то, наверное, можно. Но ну, а вот так чисто купить где-то на базаре <laughs> и потом ставить на себе эксперименты, да, и, ну, лучше не надо, ничего не надо употреблять. Наверное, это тоже, это важный тоже концепт моей радиостанции. Ну, тем более, сейчас я смотрю, вот это у нас, ну, у нас традиционно после распада СССР не было границ вот с этим, с югом, и теперь, ну, теперь, теперь, говорят, к власти вообще пришли Талибан, а Талибан это, ну, по сути, хаос, потому что в одном районе Талибан, в другом Маджахеды, и, ну, по сути, там в Афганистане хаос, поэтому... Ну, можно предсказать, что вот этот весь афганский наркотик, он пойдет напрямую в Россию. И, ну, ближайший уже, наверное, началось это, в ближайший месяц у нас будет подъем вот этого уровня наркомании. Это, ну, это естественно, как бы, как бы то, что происходит в Афганистане, оно будет напрямую отражаться на России. Ну, такие три концепта. Ну, в общем, меня зовут Вячеслав Лавринов, я живу в Калужской области, я, наверное, не представился. Мы выходим в прямом эфире, у нас 21 час 8 минут, это московское время, у нас поздний вечер. Ну, у нас такой рождественский выход, как бы я выпил немножко вина, и ну, и главное, я не знал, о чем говорить. Я что-то передумал, о чем-то думал. Сначала что-то политическое толкнуть, такое, как Григорий Явлинский. Но я думаю, Григорий Явлинский, он, в принципе, он все объяснил. Ну, если кто-то, кому интересно, он может найти на живом гвозде вот этом, послушать Григория Евлинского. Вот, и как бы, что-то мне не хочется толкать политическую речь. Ну, вот недавно я, я наверное, очень коротко расскажу... Ну, наверное, вот, я не знаю, может, ну, как-то обзор сделать, что, что выходит в Ютьюбе. В Ютьюбе все выходит. В общем, я посмотрел сегодня Плющева, канал из Латвии. Ну, мне так... Не сказать все-таки, я не знаю, все-таки у Плющева есть какой-то налез, что он москвич, я не знаю, в чем он проявляется, ну, то, хотя бы в том, что они матом ругаются, потому что ну, у нас не принято в провинции, ну, у нас все ругаются, но когда вы приходите куда-то в общественное место, не принято, почему, ну, я не знаю, это, наверное, сохранилось со времен царской России, у нас это считается что-то позорное. Ну, вот это заметно у Плющего, что он москвич. Они, они, они ругаются матом прямо в эфире. Но так вроде у него нормальный эфир. Потом я посмотрел отрывок также его с Татьяной Фельгенгауэрой на ДУ. ДУ – это дочь Велли. Вот. Посмотрел потом у меня живой гвоздь. На живом гвозде что-то так. Отрывок послушал экономиста Сонина, но я так что-то... Ну, поскольку я выпил вина, я так не, не очень врубился. Он что-то там рассказывает. Что-то он про это. Про ВВП, про такое, что-то такое. Мне кажется, он... Мне, мне недавно пришла такая мысль, что вот Путин, Путин ругал Америку, что они заставили его распилить бомбардировщики. Но ведь это был экономический план. Американцы хотели, чтобы деньги высвободились и в России построили экономику. И вот Путин он говорит, мое достижение, я обратно построил этим бомбардировщики. Ну а, а с экономикой, посмотрите, вот это... План Маршалла заставил немцев разрушить все военные заводы и заставил их строить чисто мирную экономику. И теперь, ну вот просто кому интересно, вы можете посмотреть ВВП Германии и ВВП России сравнить. Но ну, я точно не знаю, но по-моему даже ВВП Германии, вот этой маленькой страны, он, наверное, больше, чем ВВП всей Российской Федерации. То есть... С одной стороны, как бы, ну, на дурака рассчитано вот это, ну, путинские все речи рассчитаны на дурака. Он говорит, вот, как бы, вот, американцы нас обманули. С другой стороны, человек, который более разбирается в экономике, он знает, что, ну, благодаря вот этому, что немцы отказались от, от военной промышленности, у них экономика... Ну, нынешняя экономика Германии превышает экономику Российской Федерации, ну, ВВП. Ну, и недавно критиковали германцев, говорят, ну, я тоже на немецкой волне слушал, ну, кстати, вот такие бывшие москвичи, которые уехали жить в Германию, они работают на Deutsche Welle, ну, в русской редакции. Они говорят, вот, в Германии плохая, плохое министерство обороны, у них там толком нету танков, у них, у них неразбериха, никто ни за что не отвечает, а вдруг будет война. Но они, видно, что как бы у них такой советский взгляд. Зато в Германии, я говорю, у них ВВП больше, чем всей вашей федерации. Вот. И в этом-то и был смысл, чтобы вывести страну из голода, из холода, да, там... После военной Германии там свирепствовал сифилис, стрипер, голод, вот, разруха. И благодаря отказу от военной промышленности они вывели страну, то, что она превышает по экономике нынешнюю Россию. И в этом, в этом был ну, весь смысл, то, что американцы... Оно называлось экономика конверсии, то есть перевода военной экономики на, на гражданскую экономику. Ну и другой ну, показательный знак вот этого, то, что Путин не понял ничего, и он в экономике не понимает, это то, что Путин до сих пор не может построить нормальный самолет. Вот, он опять, ну, по телевизору, по НТВ хвалят, что будет новый самолет МС, ну... Как я знаю, вот это на Jet-100 все боятся летать. Ну, после того, как показали, как он прыгает по парадрому, как вот эта лягушка и взрывается, на Jet-100 все летают, ну, все боятся летать. И МС, я посмотрел, он примерно, ну, он вроде ничем не отличается, ну, по крайней мере, внешне вот такие две большие турбины по бокам. Ну и, ну и как бы даже человек, далекий от науки, он сразу скажет, что если, если будет ну, жесткое приземление и шасси сломаются, то в первую очередь вот эти турбины по бокам взорвутся, они ударятся об асфальт. Вот, и они будут точно так же, как jet 100 так же будет ТМС разрываться. Но вот это именно вот эта отсталость российской экономики, гражданской. Ну и как бы... Ну это как бы посмотрите. С другой стороны, Путин поставил все на военную, на, на милитаризацию. Да, но милитаризация была, это была политика средних веков. Да, например, подошла осень, да, например, а король живет где-то во Франции, да. И он и в Англии другой король, и ему, ему говорят, смотри, в Англии богаче, чем ты живешь. И он, короче, нападает на Англию, там сжигает все виноградники, разрушает там, ну, все все хозяйство сжигает. Потом возвращается во Францию, он говорит, ну, посмотрите, какая у нас хорошая экономика. Вот в соседней Англии там же ничего нету, там, видите, один дым поднимается, мы там все сожгли, ну то есть вот это эта политика средних веков, ничего не делать, вот, а ну а если кто-то соседи живут лучше, просто напасть на них, все уничтожить, сжечь, вот, и то есть вот эта убогость, ну я что-то не знаю, все-таки меня понесло в политику, вот. Ну, вот такое, что... А, ну, я, я начал, наверное, про что я рассказывал, что на ютюбе смотрел. Ну, то, то, что вот я да, тоже самое не заметил, ну, с, заметил, что эксперты с Дольче Велли, они хвалят, что все-таки в России там тратили деньги на военщину, а вот германцы дураки, им тоже надо было, ну, урезать все расходы на медицину, а вместо этого построить бомбы. Но я считаю, это неправильно. Ну, а как бы, а если будет война? Ну, я не знаю. Во-первых, если будет война, то... Ну, Америка, ну, Германию, то же самое, Германию будет защищать Францию. У Франции чуть более развитая военная промышленность. Ну, потому что это дружественные страны. И, ну, и та же самая экономика Германии им пригодится. Ну, Германия будет посылать, например... Хлеб, молоко во Францию, а Франция им будет поставлять бомбы. То есть мирная гражданская экономика – это всегда плюс во время любой войны. И понимаете, если у вас будет война, и вы будете ну, очень быстро продвигаться вперед, а в тылу у вас все умрут с голоду, это тоже мало чего интересного. То есть, на самом деле, это в этом и смысл был плана маршала, чтобы построить мирную гражданскую экономику. Вот. На самом деле, я считаю, это очень хорошая экономика. И, ну, поскольку Германия, она находится в союзе с Францией, с Англией, я думаю, все-таки им нечего беспокоиться, что на них нападет Россия. Но я думаю, как бы, Россия... Ну, если уж, ну, у нас сейчас все можно, конечно, сделать, какие-то провокации. Не, ну, чисто по-христиански, я не знаю, зачем России нападать на Германию. Ну, во-первых, в Германии уж точно там не живут русские. То есть, защита прав русских. Ну, потом, я не знаю, была передача на Первом канале, там ведущий, ну, такой... Не помню фамилию, то ли Шейнин, то ли как-то он сказал, почему немцы перекрыли газовый трубопровод? Вы что хотите, чтобы мы повторили 1945 год? Как бы, ну, это тоже, это их дело. Как бы они не хотят вас, ваш газ покупать, и, ну и из за из-за этого не нападают на государство, как бы, да. Как бы, мужик, купи мои вот эти пирожки, а если ты не купишь, то я тебя убью. Как бы, ну, не, хочет, не хотят люди покупать ваши пирожки. Знаешь, они хотят покупать пирожки еще у кого-то, у Норвегии. Вот. Как бы из-за этого не должны вроде на Россию напасть. А кроме России больше некого напасть на Германию. Зачем им вооружение нужно? Кто, Ну, вот скажите мне, кто может напасть на Германию? Франция, ну, я не знаю, Финляндия, кто у них соседи. Поляки, больше поляки нападут на Германию. Зачем им вооружение нужно? Мне кажется, вот это, ну, видно, что вот это бывшие москвичи на немецкой службе, они, ну, вот это, мутят воду, говорят, вот дураки немцы, зачем вы строили такую экономику? Строили больницы для инвалидов, там что-то... Строили школы, институт ГИОТА, да. Зачем вам нужна великая литература? Построили бы просто бомбовый завод, вот как Путин, и тогда бы вам было счастье. Вот. Ну, что-то меня в политику понесло. Но это, наверное, влияние вот этого празднестских праздников, что я выпил немножко вина. Больше вроде никаких, нету никаких новостей. Вот. Ну, я не знаю, новости Калужской области температура у нас примерно вот так минус восемь. Ну, в Сухиничах, по крайней мере, вот я сегодня ходил на улицу. Но кругом лед недавно была оттепель, и потом мороз. И поэтому все, вода замерзла кругом лед. Вот, ну, где-то так минус 8. И ветер дует ве, южный ветер, вот больше никаких Сухиничих вообще никаких новостей нету, вот как всегда я ходил в магазин, встретил две собаки, три кошки, ну люди еще живут в Сухиничах как бы, ну как, ну видно, что вот это демографический кризис, как бы людей меньше становится, но люди еще встречаются. Вот, я ходил в этот, в сетевой магазин. Верный. Ну, цены так себе. Ну, в общем, примерно цены они пока держат. Но они не скачут, прям как вот как бешеные. Ну, то есть, ну, где-то молоко в пределе стоит литр 90 рублей, и хлеб. Белый хлеб стоит примерно 50 рублей, ну, без всяких скидок. Но там еще есть вот эта социальная программа, и там иногда бывает более дешевый хлеб по 20 рублей батон. Ну, именно, Но ну, это программа, по этой социальной программе. Но он хлеб по 20 рублей, он немножко такой по вкусу, он немножко... Ниже по качеству, но вот такое. Но обычный батон стоит 50 рублей сейчас. Вот это калузский хлебокомбинат. Вот. Это как, Ну, просто как бы запомнить хлеб 50 рублей, молоко в пределе 100 рублей за литр. Вот. но мясо я как-то вот так и не посмотрел, точно. Ну, примерно, это курятина, ну, курятина приближается к 200 рублей за килограмм. Она, ну, вот я видел сегодня по 185, ну, там было две, два, два завода куриных, одни курицы по 135, другие по 185 за килограмм. Ну, такая обстановка, в общем, это все новости из Калужской области, из Сухинч. Ну вот я вам все рассказал, еще ну вот добавку новости. ну в основном мне интересно новости интернета, потому что как бы, ну у меня нет своей сети агентов новостных или как корреспондентов, я уже как Путин стал всех журналистов называть агентами, у меня нет сети журналистов, которые рассказывают, что происходит в Калужской области, поэтому ну мне интереснее вот это новости интернета, то что можно самому увидеть. Вот, из интересных интервью на ютюбе что я видел, ну, если к новостям интернет, вот это, наверное, Явлинский на живом гвозде, вот, но я пытался слушать вот этого еще интервью Лобкова, он дал сразу несколько интервью с НТВ, ну, бывший журналист НТВ, вот. Ну, у меня такой, ну, у меня взгляд такой, я толерантно отношусь к этим гомосексуалистам, но вообще считаю, это, ну, как христианин, это скорее, это, ну, это, это грех. Но я считаю, ну, нужно быть толерантным. Ну, я вроде нормально вот его посмотрел интервью, но мне не нравится именно то, что вот это его гомосексуализм. Ну, это мое как бы дело, да, нравится, не нравится. Вот. Но ну, я считаю, нужно быть толерантным. А в остальном, ну, мне понравилось Лобкова, когда, ну, смотришь его интервью, прям, ну, прям, как будто ты опять, ну, 2000-й год где-то. Ну, Лобков был, он часто был на НТВ, и он был, был как, ну, голос НТВ. Ну, и... Ну, и, ну в чем эффект вот этой какой-то радости, что ну, в то время еще не было никакого беспредела, была жива Анна Политковская. Ну, хотя уже, да, уже была вот эта бойня в Чечне кровавая. Но еще было более-менее такое радужное представление, что Россия будет демократической страной, ну, где будут соблюдаться права человека. Вот, и... Ну, в общем... У него, у, у журналиста есть талант, он что-то так рассказывает вот это, про все. И... Но ну, он, кстати, вот рассказал, интересно, что в интервью Дудя он рассказал, что вот как он, ну, впечатление от поездки на Чеченскую войну. Вот. Ну, а вот это все его, вот это, ну, вот это мода. Ну, я считаю, это как мода, вот это все ЛГБТ, мне не нравится. Но я и прокрутил, честно, я не стал слушать, как бы... Ну, я, я решил, что мне это, как христианину, мне это ничего не добавит, что-то интересного. Вот. Вот. Ну и я, кстати, заметил, что такие взгляды, они, ну, очень у, у многих, кстати, некоторые удивляются. Я заметил вот... Джо, Джо скарбора он ведет передачу на MSNBC, он тоже там... Ну, они начали что-то травить про что-то про вот это ЛГБТ. И он, он сказал, он, он сначала был в республиканской, правда, партии, потом он, правда, перешел в демократическую. И он, он сказал, что я тоже являюсь евангельский христианин, вот, и... Ну, и я всегда в таких случаях, я, ну, для меня руководство действия это вот это, проповедь Христа, что, ну, вот, кто первый, ну, кто без, кто у вас без греха, пускай первый бросает камень, вот, и как бы зачем это все нужно, нужно быть толерантным, ну, не надо трогать людей, тем более можно всегда проповедовать, как христианин, можно проповедовать, что вот это гомосексуализм это грех это вредно для человека но ну, именно в духовном плане и но ну, этого достаточно как бы те кто у вас услышит они и не пойдут как бы по этому пути а, но ну, этот мир вы никогда не не не измените до да? подсчитайте вот, вот ну, где-то кто работает ну кто работал там я не знаю я не работал но но я читал вот сводки вот эти в газете, читал сводки происшествий в Москве. То есть там, ну, каждые пять минут там убивают, кого-то насилуют. И, ну, я не знаю, там вы придете, скажете, дорогие москвичи, хватит друг другу убивать, насиловать. Но ничего не изменится. Это мир. И как бы пытаться изменить мир, его невозможно изменить. Вот, достаточно, если вы будете как христианин проповедовать, ну, то, что это является грех. Вот. Ну, кажется, вот и, наверное, все, что интересное я видел в Ютюбе. Ну, что-то... Дождь, я что-то так смотрел, отрывками вот этой иностранной агент. Ну, вроде там ничего не интересного Они повторяют новости, вот эти общие, ну, из новостной ленты. там кажется... Ну, там, наверное, где-то было интервью Валентины Мельниковой из «Солдатской матерей». Ну, я еще хорошо ее помню по чеченской войне. Они все искали солдат, которые погибли в Чеченской войне. Вот. И там до сих пор числится 300 человек, они не могут найти. То есть они где-то их убили и ну, похоронили, во время, видимо, во время боя. И так их не могут найти. Вот. Я еще помню ее по 99-му, наверное... Но я ее в газете, наверное, прыгуч или на радио слушал. Я, ее, наверное, ну, скорее в 20-е, вот так где-то годы ее помню. Вот. Но ну, интересно, что сейчас ее, конечно, вот это солдатские матери их зажали вообще в тиски. Вот это наш великий политик Владимир Путин создал много вот этих законов, вернее подписал. Вот, а со создали вот это, Вячеслав Володин в Госдуме, и Конституционный суд тоже это, как сказать, ну, адаб, тоже одобрям поставил, и, конечно, вот эти общественные организации, они как в тисках зажаты, они не могут сказать ни то, ни все, ну вот они пытаются искать пропавших без вести, вот и ну вот это как бы это я даже не знаю как сказать ну если остается наверное, только сравнивать с Америкой, что в Америке тоже было что-то похожее, но у них ну, в Афганистане у них вот сейчас уже них не... у них такого не было чтобы американского солдата там не могли найти такого у них не было или чтобы Родители погибшего солдата сказали, что им, ну, им правительство не оказало помощи. Такого тоже в Америке невозможно. Вот. Ну, возможно, вот во время Вьетнамской войны, ну, практически сто лет назад, ну, вот, возможно, такое было, когда пропадали без вести. Ну, вот известно, что вот это кино вьетнамское, ну, американское, то есть, Охотник на оленей, где там американских солдат посадили вот в эту в яму. Вьетнамцы, они попали в плен к вьетнамцам, их посадили в яму. вот. Ну, я как-то, я не знаю, там, вот, там были общественные организации, которые искали их. Там было очень, ну, не сказать, чтобы сильное, но вот это, Боб Дилан, певец, потом... Ну, Джоан Баес, тоже певица американская Они начали участвовать, ну, петь песни что-то о мире Участвовать в демонстрациях, ну, в борьбе за мир Ну, у них вот было такое антивоенное движение в Америке Но вот даже, я не знаю, был такой. У них, по-моему, даже не было такого комитета, как у нас Вот эти солдатские матери но у нас вот эти солдатские матери они именно появились в девяносто году когда вот это неудачный штурм грозного в девяносто пятом и там оказалось много погибших и ну, матери начали как пытаться найти своих детей погибших и не знали куда им обратиться. Ну и в том числе вот это Солдатские матери, почему организовалась? В него вошли как раз вот это Матери, которые не могли найти Своих детей Вот, и вот так появился вот этот Комитет солдатских матерей Они пытались своих детей найти в Чечне Вот, и она даже не знаю Был такой комитет, ну, похожее движение Было ли вот в Америке Вот так это появился Комитет солдатских матерей Откуда он взялся вот. Ну, это, наверное, вот это, ну, по большому счету, если говорить о России, наверное. Но, ну, вот это, наверное, интервью Валентины Мельниковой, ее где-то везде можно найти на YouTube. Вот это, наверное, ну, это главное, как бы показательное, наверное, интервью, что у нас происходит. Ну, и с другой стороны, об Украине я не могу ничего говорить, то же самое, потому что вот это великий политик Владимир Путин принял много таких законов, что ничего нельзя говорить. Ну, мы догадываемся, да, что на Украине тоже гибнут солдаты, и там такие же есть проблемы, вот, как и у нас. Ну, про это я не могу ничего говорить, но, в принципе, я эту тему и не звучал так. Вот. И. Ну, а именно, что на Западе интересного? На Западе, наверное, ну, я смотрел новости, вроде ничего интересного. Вот. И, ну, там рутина. Джо Байден поехал в Мексику. Кажется, ничего интересного не происходит. Вот. И. Ну, все в основном, ну, как... Как я считаю, Владимир Путин поставил, ну, всю ставку, сделал, что в Европе начнется революция. И за счет этого, ну, Владимир Путин, как бы, ну, его государство станет сверхдержавой, ну, на фоне развала в Европе. Вот, но я пока тоже пока не замечаю, что там революция начинается. Ну, такие есть новости что то там в германии были новости о том что там что-то но ну, во время нового нового года фейерверками сожгли там автобусы автомобили и германцы вроде хотят запретить фейерверки вот ну, как бы новости ну такие приходят новости но ну, именно там такие беспорядки они ну, они именно высказываются, что надо дружить с Россией во время этих беспорядков. То есть, там что-то такое именно происходит. Но ну, вот так точно сказать, что там революция, я не могу сказать. То есть, ну, это, ну, такие... Пока что это демонстрации или такие хаотические собрания. Примерно, не, ну, не больше пяти тысяч человек. Вот такое пока. Вот... Хотя, хотя вот эта инфляция, в Британии очень большая инфляция, вот это подорожание, вот это услуг отопления зимой, вот это, вот это, ну, кажется, и все, все новости, все, все, больше там, наверное, ничего интересного. Ну, и все в Британии, все обсуждают там вот эту царскую семью, в общем, вот это, ну, желтая пресса, то есть, ну, когда нечего обсуждать, обычно обсуждают вот эти желтые вот эти таблоиды, вот новости таблоидов. Ну, то есть там вообще, наверное, ничего не происходит, по сути. А, ну, вот обсуждают еще вот этот Китай, что Китай снял все ограничения. Ну, и новостей, ну, даже, ну, не говорят почему-то, что у них за вариант такой коронавируса. Ну, точно я не слышал еще ни на BBC, ни на CNN. Вот. Ну, по-видимому, не, не очень боятся. Но хотя Америка сказала вот это. Ну, еще Британия, кажется, да, требует, чтобы китайцы проходили тест на коронавирус. Ну, прежде чем при, ну, сойти с самолета в Лондон, Нью-Йорк, чтобы они проходили тест. но я не, не знаю точно же. Ну, даже не говорят, что у них за вирус там. Есть у них вообще... Может, у них какой то У китайцев просто наваждение какое-то. то, -то я не знаю. Может, у них вообще там ничего нету какого Почему не называют, что за, за, за вариант? Ну, ну, я думаю, что это вариант микрона вообще какой-то очередной. Вот. Ну, от которого вот это бывает ангина и... Ну, температура один-два дня, наверное, вот этот микрон у них... Вот и ну, вот это все новости Калужской области. Ну, в общем, это выпуск вел Вячеслав Лавринов. Я поздравляю всех с Рождеством. Вот. Я энтузиаст развития радио и думаю, чтобы больше было радио именно народных, чтобы... Ну, радиоведущие защищали интересы не олигарха, там, не, ну, не Чичваркина или не Путина, а именно защищали интересы водителей трактора или машиниста метро, права дворника, чтобы такие были больше народных радио, именно как индейцев вот у этих. Ну, и, и национальное, чтобы было вот это равенство, дружба, чтобы у бурятов было свое радио на бурятском языке, у русских на русском, у украинцев на украинском, вот, и чтобы народ все-таки мирным путем брал в власть в свои руки, и народ сам по себе, он крестьянин, да, он любит работать, и он не любит, ну, а какой Покажите мне человек, который любит смерть, да, вот это, ну, бывают какие-то больные наркоманы, самоубийцы, а так, таких людей нету, и мне кажется, когда народ полностью возьмет власть в свои руки, будет мир на земле, вот, а вот именно вот эта война из-за того, что власть принадлежит олигархам, вот, и... Ну, и мы видим на том же, да, на вот это живой дождь или там вот эта немецкая волна, мы видим, там появляются то Чичваркин, то Ходорковский, то есть одни олигархи. Ну, поэтому у нас война, поэтому потому что мир принадлежит вот этим олигархам. Вот, и, ну, и Джо Байден тоже олигарх, он богатый. И Дональд Трамп, это все знают, что он богатый. Вот, поэтому у нас и война, и поэтому, я думаю... Ну, еще я думаю, что вот это развитие христианства, вот, что... Ну, вот вы знаете, да, да, вот это в Евангелии написано на Рождество, что Архангел Гавриил явился Деве Марии, он говорит, что родится тебя правитель земли, который, ну, свергнет всех царей, вот... Произойдет перемена, перемена вот власти на земле, вот, ну, к свержению сильных и к защите слабых людей. Вот так, как бы, там что-то вот об этом говорится, правильно? Вот. То есть, я думаю, еще вот это, нужно проповедовать христианство. Ну, я сам вот сторонник такого, именно, как вы догадались, протестантизма. Вот. И я думаю, вот это будет постепенно ну, развитие христианства и перехода власти к народу, крестьянам. Ну, во-первых, нужно возрождение христианства, потому что Ленин и Сталин это были два антихриста, они уничтожили христианство. Вот, если вы приедете в деревню там кругом разруха. Вот, раньше любая деревня, там было, было по 500 дворов, вот эти два антихриста, они уничтожили крестьянство, вот, и, ну, возрождение крестьянства, и, и возрождение христианства, в общем, вот на таком, на такой, как бы, рифмованном пожелании я заканчиваю свой стрим, все доброго.